В общем, всем привет, с вами Соник. У нас сегодня Брал Старс. Сегодня мы будем проверять, проводить эксперимент на кауте с подписчиком. Вот поздоровался он. Да-да! За три секунды. Это наш первый эксперимент. Посмотреть. Успеете ли вы подписаться на канал за три секунды? Давайте. И поставить лайк. Раз. Два. Три. Спели вы все? Модцы, значит... Можно ли реально сделать ничью в нокауте? Да, для этого мы возьмем барли и умрем яду. Для этого мы возьмем барли и умрём в еду одновременно. Это очень легко. Да, бывает такое. Кто поп кто из клуба попал в мою Всем привет! Кстати, вступать в мой клуб, ссылка в описании. Всем буду рад. Так, сейчас наш первый эксперимент просто умереть в виду. Да куда? Сюда надо. Оп, вот сюда. Все, все, аккуратно. Ладно, давайте, давайте с ним встанем. Ладно, просто в одну целое слиться это нужно вот когда яд подходит в одну целое слиться и умереть это в принципе легко Но яд, яда, яда нет как могу сразу заметить пока пока все хорошо то есть яд скоро конечно же нападет на нас и мы должны пытаться сделать ничью в этом первом нашем раунде. Да. Надеюсь, у нас все получится. Их фейлов, и косяков. Да. Вот. Оп. Оп. Оп. Получилось. Ребят, У нас ух, смотрите, вот здесь обычно должен быть синенький или красненький. Он у нас загорелся серым. Это что-то значит, мы чему-то стремимся. Да, Витя? к чему-то стремимся. Так, очень круто, что мы к чему-то стремимся. Кстати, вот такой мой любимый пин, кубок Лайк. Лайк, как сказать, кубок. Его анимировали. Так что, теперь, теперь я буду иногда вот такой пин присылать и напоминать вам кое-что. Вы же уже знаете, что. Молодцы, если знаете. Ну, в принципе, да. Может можно и вот пол побегать. Mm, да, давайте, давай по стенке будем бегать. -о -о -о Блин, я зафейлился. Мы зафейлились. Вот смотрите, вот забговалась надпись. Так что давайте я сейчас первый умру от яда как раз кое-что проверим выдите там там надпись была другая, поражение накал там там была надпись видели эту надпись она очень ну, конечно мы зафейлились да не нужно давай туда вот туда пойди пожалуйста вот туда вот туда давай прошу вот туда. Она он не понимает. Ну вот смотрите, видели запись, надпись запаговалась. Ничего. При этом мы будем засекать время, сделаем ничего в нокауте, зачем время. То есть нам нужно узнать максимальное время в нокауте. Возможно, будет новый режимчик. Готовую пока его. Вот у нас уже губка выбрана. Это очень круто. Так что люди, Сейчас мы при... сейчас приготовлюсь. Вот вы слышите, наверное, уже немножко. Потому что это? Конечно, я с помощью этого ноутбука буду время засекать. Как же мне еще? То есть вы не будете видеть у сколько Сейчас мы его возобновляем И я нажму тогда, когда, когда начнется катка Или когда будет надпись Браво Все, погнали, погнали, погнали Все, время, время началось Время началось у нас потому что Просто стоим и ждем яда Это легко, легкое задание Стоять в центре ждать яда. Это самое легкое задание. Просто долгое. И это мы хотим знать. Насколько же это задание будет долгое? что это эксперименты. Пока что без робота. У нас будут. Ну У нас, да, ребята, говорю. У нас будут с роботом эксперименты. И еще с с чем. С чем я не скажу. Мы, допустим, сами. С чем у нас еще будет эксперимент, кроме робота? Ну, мы пос... ну, да, ребят, еще будет у нас эксперимент без робота. И будет финальный эксперимент с роботом еще кое-чем. Вы тоже его увидите, это будет настолько жестко. Так что мы все-все посмотрим. Да, так что... Это, кстати, уже не первая моя попытка это видео написать для вас, поэтому я вторая немного вкладывала. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы меня поддержать. Вот. Так. Бум! Первый раунд, смотрите, раунд примерно с 1,5 минут. Полторы минут примерно один раунд. Значит, значит, значит, нам так что давайте дать следующий яд это, это, это не тяжело такой поговорим То есть, в принципе эксперименты легкие только долг, долгие будут и зато, зато мы все про нокаут узнаем вместе, вместе с подписчиком и вы можете узнать все про нокаут То есть мы полностью разоблачим нокаут но то, что мы уже узнали, то, что на хауте можно сделать ничью. И это правда рабочий способ. Так что это очень легко все. Здесь у нас будет всего лишь один эксперимент с временем. Остальные эксперименты будут связаны уже не со временем. Здесь у нас будет очень, очень легенькие экспериментики. Ничего не значит. Просто очень легкие лёг, эксперименты у нас будут. Ну, конечно, где-то может быть посложнее, но мы зато мы узнаем всю-всю правду. Всю-всю правду узнаем о накауте. Нока, нам нужно просто вс ⁇ -вс ⁇ узнать про накаут. Вот уже три минуты у нас. То есть, считайте то, что раунды продлили на 30 секунд. Ну, не, ну, ну может, на 30 секунд. Ну, примерно на 30 секунд. В общем, раунды продлили. Суперсел. Так что теперь... Теперь, то есть, полторы минут каждый раунд. Вам нужно все время. То есть, нам не нужно с одного раунда... Нам нужно... И, ну... Чё, блин, а... Ну, в общем, давайте, давайте, давайте в общем, сложим просто время. Будут на этом около 4 минуты 30 секунд. Да, сначала я убью подписчика, потом он меня просто объясняю до наглядность подписчику все. То есть очень легкий эксперимент. В принципе, в принципе очень легенький. Третий экспериментик. Потому что мы сейчас кое-что проверим. Как вы видели, да. У меня было написано поражение нокаутом. После ничьи. Вот почему я, вот я сказал первую ничью здесь. Первый раунд это ничья. То есть, возможно, это баг. Баг какой-то. С надписями на да, Какой-то баг, скорее всего, с надписями. Я хочу вам показать его. Я. И, конечно же, Астим его увидеть тоже. То есть мы все его увидим это правда баг с надписью в нокауте вы можете себе представить баг надписью нокауте я докажу мы докажем правда это или нет мы все узнаем. узнаем про нокаут что такое такое, такое такая приколюха существует только мы только конечно мы вот так и докажем сейчас иду убивать а потом он меня, в принципе, все легко. Так, вот видите, уже все, уже все, теперь он меня должен убить. И сейчас я спрошу, конечно же. Вот, у меня, да, поражение. А у него что? Смотрите, типа я прииграл в нокауте. Ну Но еще есть эксперименты. Эксперимент следующий. То есть мы, мы, конечно, не будем проверять, что робот убьет на нокауте. Потому что это бессмысленно, как по мне. То есть эксперимент тоже достаточно легкий. Это сегодня будет еще куча. Так это только начало, не бойтесь. Хотя робота тоже в, наш второй этап экспериментов. Вот. Просто ждем робота. Просто ходим, ждем робота. Что нам, ну что нам нужно Умир, умирать от робота на этот раз, а не от яда. Так что ждем робота. Вот он, робот. Нормально. Давай, давай, давай, иди, иди ко мне, мы хороший. Убей меня. И смотрите, поражение накалтун. То есть, типа, если робот убьет врага, то это будет все как за поражение. Если роботу, типу, если роботу убьет вот, союзника, то это будет сейчас как за побед, победа врага. Если же робот вот так вот убьет врага, то это будет все-таки как за победу мою. Если вы понимаете, в чем смысл? накауты понимаете вот так вот все тут устроено вот так сделала сделано ну знают что работа не считается победа тому, кто выжил. Вот. Следующий наш эксперимент. делать ничью в нокауте с роботом. Пятый, это тоже по счету пятый эксперимент наш. Конечно, иногда. Мы должны попытаться это сделать. Это будет, да, реально это будет сложно уже. Роботом делать ничью на нокауте. жесть, да? Ну потом еще еще кое-что нас ждет, ну будет финальный эксперимент. Потом мы подведем итог нашего эксперимента, и вы и мы все мы узнаем о нокауте больше. Сейчас просто ждем робота, просто ждем яда. Наша задача ждать яда. Робот нам будет просто преграждать, мешать. Мы должны стараться просто, так сказать, убегать от него, когда он появится. Пока он чуть не появляется, это, это, это очень хорошо, что он не появляется. Если, вот, если появится, то вот, то все. Нам нужно от яда убегать. Вот яд. Опа, робот, робот, робот. Как? Нельзя. Бежим. Бежим вместе в яд. Так, смотрите, вот получилось. Давай, иди сюда, Кеша. Кеша-робот. Беги, бежим, бежим, бежим. Блин, наш Кеша-робот. Иди, пожалуйста, от нас. Ты нам не нужен. Мы должны от тебя убегать, потом должен приблизиться к другому, то за всю, ну, наша самая главная задача, что убежать от робота, Поэтому сюда туда стоим изим у нас получилось второй блин а -а -а. блин я попал упал сразу в робота поэтому хоп вот так вот немножко давай все бежим бежим это последний наш эксперимент с роботом но финальный эксперимент будет у нас, у меня, у меня тоже будет участвовать робот. Так что, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. То есть, чем быстрее, тем лучше, ребят. Нам бежать. Так что, так что мы, блин, а, Чуть... блин, а, они... нет. Вожжили. Нет, нам нужно было убегать Что ничью с роботом сделать? Возможно Возможно И нашли ушлеп? Да, ребят, с метеоритом. Угадали. Хотите умереть от метеорита? знаю еще от метеоритов что будет если умереть от метеорита и что и возможно ли сделать метеоритами ничью вот вот людям вот если что люди нас. всем привет привет по людям тем, тем кого я увидел в, клуб, в клуб показал и сейчас А не нужно этот ненужный момент отвлекает. Да. Тут еще. Так. Вот, вот, все, вс. Вот. Давай. Уф. Сейчас просто, просто атакуем. Блин, мы хилимся. Мы не хилиться. ч, -ч, -ч. так сейчас. Давайте, еще у нас. А блин, где эти метеориты? Вот, давай, давай. Давай, бей, бей. Вот. Бум. Вот, смотрите. Мы проиграли. Здесь, здесь. Все равно прибежает тот, кто выжил. Это первое правило. Так что теперь твоя сим умирает метеорита. А потом мы вдвоем должны от него умирать. Поэтому, mm. давай, давай. Ты должен умирать. Понял? Он да? не понял, наверное, что он должен делать. Он должен сейчас от него умереть. Ну, в общем, давайте сейчас... Вот, сейчас вместе встанем тогда. Пум! И просто... Не повезло. Блин, Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, я его ударил. Блин, я даже сам отхилился. Очень плохо. Ну ладно, давайте просто ходить. Вот, вот. Прямо сюда. Да. Почему метеорит Вот-вот-вот. Смотрите, вот. смотрите. И теперь нам нужно вместе с ним удариться об метеорит. Ты смотрите, побеждает тот, кто выжил. Все равно. Я говорю, ты серьезно? Похилимся. Теперь бежим. Ух, подметиарит, нормально. Теперь просто, просто атакуем. Не хелись. не хелись, не хирись. Бум! Вот схожу. У нас были потише людям. Ура! Вот эти у нас получилось. Вот такие вот заявления и последние с опытом и метеоритами можно сделать ничью. И это самый последний наш эксперимент. И потом то все мы узнаем, про наш нокаут. И вы будете знать. Время можем делать ничью. Все, то есть сейчас, сейчас нам главное просто Просто жить тумана. Просто нам нужно жить тумана. Здесь нам не нужно умирать. Нам можно умереть От метеоритов, да. Не спорю Нам можно умирать Можно. получать главное, от метеоритов. Но самая главная цель, да? От тумана. Так, вот, вот эти. срочно. Срочно, срочно, срочно. Блин, блин, бежим, бежим, бежим. Робот заявился. Вот, давай, давай, давай, убегаем. Давай, оп-оп-оп. Давай. Блин, а, робот. Очень плохо. Что тут робот? Блин, я... наверное. Ну, в общем, бежим от робота. Блин, а. Нужно ему... Блин, да, нет. Блин, ну... Видите, тяжело. Тяжело с роботом метеоритом ничего делать. Да. Вот. На получе метеоритом по башке. Да, с роботом реально тяжело ничего делать. Еще плюс метеоритами. Так что, если мы сделаем одну то это возможно. Если не сделаем, то это будет невозможно. Так, давай, давай, давай, давай. То есть, ну, да, блин. Ну, нам нельзя. Давай, не, не, нет. Бежим, бежим, бежим, ком, бежим, бежим со мной. Не знаю, куда мы бежим. Вот, вот, вот, вот, вот, Ух! Давай, давай. Блин, а. Победа, вот. Теперь нам нужно просто делать ничью. Да, блин, а... Этот робот мешается, реально. Там с роботом просто, просто тяжело, просто нелегко делать ничего. Давай просто убегать от робота. Если получится, то так. Так. тяжело да из первого раза получается приинг Сейчас мы, будем, сейчас мы попробуем еще раз доказать. Мы должны это сделать. Мы должны эту ничью сделать. Ничья в нокауте. Плюс метеорит Ну вот Все, да, будет все легко. Нам просто... Во. Нам уже сразу помогают. Нам уже сразу помогают. Так, давай просто. Не хилимся, не хилимся, не хилимся Оп Оп Оп Оп Оп, Оп. Оп. блин, блин Нет Это очень Блин, ах, робот Ладно, это давай хилимся, хилимся Пошли трёхпач. Блин. А, а в, в туман заходить. Мы почти смогли правда что мы почти смогли пук получилось так. опа получили туманчик Давайте вот такой рончик получим специальный Блин, а победа. И сейчас нам нужно просто сделать ничью, попытаться. Спорожение победа, а потом ничья. Легко сделать. Так, так, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Да, да, да, люди у нас. Получилось! Да, мы смогли это сделать. Если вы уже поставили лайк за это. Вот, это не, божественное ничье Да. Ну вот читайте. Я только пишу. Да, с так также можно делать ничью. Вот наши эксперименты на закончились. ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ну с вами был я соник всем пока